Но, ну, в общем-то, вроде как я вошел в обычный режим. Надеюсь, видео будет выходить теперь чаще. Произошло это по причине модного заболевания ковида. Об этой истории, может быть, я позже расскажу, если кому интересно. Вот. Но сегодня я хочу поговорить о недвижимости. Дело в том, что мне недавно принесли пакет документов на проверку с вопросом, а чего из этого пакета может вылезти неприятного. Так вот, пакет документов на самом деле оказался пакетом на перепланированную квартиру, которую планируется использовать как гостиница. То есть это речь идет о старых коммуналках, которые переделывают под апартаменты, но ну, и в дальнейшем планируют использовать для удовлетворения спроса туристического, поскольку Санкт-Петербург является туристической меркой. Это все достаточно популярно и как инвестиционные проекты привлекать Так вот, история таких объектов заключается в следующем. Когда-то жили веселые счастливые люди при царях, вот, и занимали квартиры примерно такие, как профессор Преображенский, где есть гостиная, где есть столовая, где есть кухня, где есть спальня, где есть кабинет, где есть в общем помещений семь в одной квартире. Когда красные пришли к власти, они решили, что жить как профессор преображенский слишком круто. И в каждую из этих комнат доселили по отдельной семье. Так вот, каждая эта семья стала жить в отдельном помещении, и все это превратилось в коммунальную квартиру. Когда пришли демократы, соответственно, у нас начался дикий капитализм, который вы сейчас наблюдаете на улицах. И, соответственно, этот привел к тому, что все хотят зарабатывать, все хотят э, как-то жить, и более того, э, все хотят использовать недвижимость для обогащения. Соответственно, в Питере родилась такая идея брать эти коммуналки, резать их на самостоятельное помещение с самостоятельным туалетом, ванной, э, ну, видимо, местным под и телевизор, и соответственно использовать их как гостиницы. Так вот, э, Суть риска при приобретении таких объектов недвижимости заключается в том, что первоначально все-таки в этой квартире делается перепланировка. И если эта перепланировка сделана криво, у нас есть санкция за самовольную перепланировку. Санкция за самовольную перепланировку – это у нас лишение права собственности, либо обязание провести в первоначальное состояние а, такой объект недвижимости. Честно говоря, я не встречал случаев, когда а, люди доводили до лишения права собственности, но приведение в первоначальное состояние встречается достаточно часто. А, видимо, это связано с тем, что проще привести в первоначальное состояние, чем потерять собственность целиком. А, вот. Тем более гипрочные стены ставить сейчас можно очень быстро. Так вот, что может вылезти из такой незаконной перепланировки? Ну, во-первых, если будет речь о потере собственности, то понятно, что было что-то, стало ничего. Уже печальная история. А если речь пойдет о приведении первоначального состояния, получится такая известная игра «Мы делили апельсины». В роли долик апельсина выступят отдельные помещения, которые были до незаконной перепромировки в этом помещении. А в роли волка может остаться кто-то из участников долевой собственности. Проблема в чем? Проблема в том, что квартиры делятся на более мелкие чаще всего объекты. Соответственно, когда объекты приводится в первоначальное состояние, получается а, меньшее количество объектов. Соответственно, реально в пользовании может достаться кому-то доля чуть больше, чем фактическая, чем приобретенная вот в перепланированном виде. Это будет означать что? Что кому-то достанется комната чуть больше, а кому-то останется коридор. И, соответственно, борьба будет в судах за то, кому какая комната достанется, и то, кто чем будет пользоваться. При этом, при всем, все они будут э, участниками долевой собственности. А и на самом деле, э, собственники-то все одинаковые, поэтому в ход пойдут э, всякие заслуги перед обществом из серии инвалидности, из серии наличия несовершеннолетних детей, которые судами, ну, по общему признаку, принципу, признаются достаточно уважительными причинами, то есть плюсиками, которые будут в пользу там конкретного собственника. Так вот, лицо, оставшееся в коридоре, естественно, этот коридор эксплуатировать нормально не сможет. И, в общем-то, это будет инвестиция, которая зависнет, и эти деньги ну, можно будет вернуть только если участник какой-то долевой собственности, да, то есть тот, -то, кто заставил свое право на реально восстановленную комнату а захочет эту долю купить. Соответственно, на рынке вот такая доля в коридоре, она, естественно, никому не будет интересна. И вот эта игра «Мы делили апельсин» в судах может продлиться несколько лет. Нужна ли вам такая инвестиция? Ну, в общем, решайте сами. Поэтому при приобретении таких объектов недвижимости, ну, я бы советовал привлекать юристов которые реально понимают о чем идет речь и которые в недвижимости в общем не первый день потому что без специалистов инвестировать можно очень очень круто и стать инвестором от бога который будет владеть шикарным коридором в центре петербурга поэтому проверяйте мы такую услугу оказываем на общем сейчас набирает обороты, поскольку все пытаются как-то зарабатывать, все становятся рантье, и, к сожалению, у нас появились даже компании, которые вместе с приобретением такой инвестиции навязывают еще дополнительные услуги за неисполнение условий договора, предусматривают определенные штрафные санкции. А вот поэтому внимательно смотрите, что подписываете, и внимательно смотрите, что покупаете. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.